Приветствую вас друзья! Хочу сегодня представить вам свою новую программу которую я создал для рассылки по skype чатам вот так выглядит начальный интерфейс в котором мы прикрепляем все необходимые файлы для работы с программой то есть здесь у нас логины и пароли указываем количество потоков с которыми можем работать то есть программа может работать 50 потоками, но все зависит от мощности вашего компьютера. Указываем где находится текстовый документ с рекламным текстом вашим. В каком текстовом документе находятся ссылочки на чаты, в которые будем рекламу делать. Нажимаем кнопочку запустить. Открывается второе окно. Здесь нам в блоге сообщается, что все восемь потоков начали работу интерфейс на двух языках на английском и на русском сейчас переведем на русский вот так выглядит на русском языке здесь мы можем посмотреть браузеры в которых совершается рассылка прямо в окне программы на первом этапе с помощью программы необходимо сделать настройку аккаунта если это, в этом есть необходимость. Это делается через браузер. Программа предоставляет ручной доступ пользователю. И если есть какие-то э, кнопочки, которые Skype требует понажимать, для того, чтобы продолжить работу, мы это делаем. Если в этом нет необходимости, мы нажимаем вот здесь кнопочку и предоставляем программе продолжить автоматическую работу. На этапе настройки аккаунта у нас, нам два раза предлагается ручное управление. Я нажимаю второй раз. Никаких дополнительных действий не понадобилось. Оставляем программу на автоматическом движении отсутствия. Браузеры подсвеченные красным. Это браузеры, требующие участия Пользователя, чтобы сделать первичную настройку аккаунта. В этом окне подгружаются скриншоты из браузера для быстрого просмотра того, что происходит в браузере без необходимости открывать сам браузер. Вот сейчас мы видим, как текст сообщения добавился и был отправлен в, группу, в чат, вернее то же самое происходит. Программа размещает рекламный текст, отправляет его в чат.